Всем привет, с вами канал Хай Китай. Видео только началось, а уже темнота. Страшно? Я хочу просто заранее извиниться перед вами за мой голос в видео. Да и возможно и сейчас. Потому что это видео я записывал 1 января и был очень сонный. также и голос был похож на голос сонного человека. Да, я уже понял то, что нужно было снимать. Это видео чуть-чуть попозже, когда и голос был бы лучше, и я всякую дичь бы не в кадре, но. Уже все снято, все сделано, поэтому поздно переделывать все. но ну и... вот как-то так. Заранее извиняюсь за шум. Это у нас тут лук растет. Я уже не драла предыдущее видео, но у людей, которое только будет. Как они могли его просмотреть? Короче, там я уже говорил про этот лук. Вот такая у нас посылочка. Меня вот покажи поближе. Служба доставки, она так бесит. Вот куда они отправили? Я сейчас назову часть моего адреса. Вот, все же написано, о боже. А, у меня адрес. А, Россия, Хабаровский край, Аллея Труда и там дальше. Они пишут, Ирбейский район, Красноярский край. Где они это вообще взяли? Да, я опять остановил видео. Ну вот, я вас прошу заметить что данная посылка была отправлена из Москвы. Я понимаю, что китайцы напутали чуть-чуть с краями, ну, вообще с адресом, в принципе, бывает, да. Но не россияне жить Мне кажется, любой житель России знает, что вот просто такого адреса не существует. Интересно, как они думали, когда сидели и писали адрес? Чем они думали? Я не понимаю, откуда они берут эти адреса? Хорошо дошло, потому что по городу поняли, где это находится вообще. Но так было, не знаю, куда бы ушло. Такого места на карте не существует просто, в принципе. Косоруки, наверное, там люди работают. Давайте тут боку будем резать. Дальше, например, будет так просто больно. Без... безжалостно я туда вытаскиваем в сторону сразу видно качество доставки тут углы помяты чуть-чуть вообще а файфайн технологи открываем дальше здесь у нас есть послание тут мануал что как работает вот такой вот приятненький поролон скорее всего черного цвета провод usb но я даже не знаю как называется такой вход точнее разъем пока отложим в сторону такой вот блин у нас тут смотрите он тяжелый по столу он сильно не ходит Давайте дальше вот это уберем тут у нас переходничок в сам штатист вот этот вот и микрофон давайте соберем и посмотрим как это будет в принципе выглядеть как забыл сказать резьба железная то есть она вряд ли когда-нибудь сломается в отличие от пластиковой вот, вот, сейчас напрямую надевается или нет С нами. Что говоришь? Не, не знали видео, я просто... Выглядел. не напрямую скорее всего. Эта штучка откручивается, чтобы не Жму... вот Эта? штучка, походу откручивается, чтобы... А потом... она можно раскручивать все это дело. Поделись ага. на дальше. Так вот мы его сделаем. Делаем не, блин. Раскручиваем. Вот, еще развернуть лицом сейчас скажу вот такой вот он очень удобный тут у нас есть регулятор громкости сейчас откроем шнур кстати забыл сказать в самом начале видео этот микрофон достаточно бюджетный я его брал за 3 Там была скидка как раз ближе к Новому году. По-моему, или даже не Новый год, а... Распродажа 11-11. Вот так он нас входит. Ну, дальше у нас тоже в микро... Ой, в обычной USB. Этот переходник, наверное, для пауков больше, которые поглощают вибрации лишние. А Зачем-то я его откручиваю. Сейчас мы перенесемся поближе к компьютеру и там мы его уже протестируем. Вас, наверное, уже замучила эта темнота. Сейчас мы это исправим. Я щелкать пальцами не умею, поэтому давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Всё, теперь у нас тут что-то ближе к радуге. Мы переместились к компуктеру, я выяснил. Или компуктер такой тупой. но ну, потому что если вставить наушники напрямую к микрофону, микрофон просто отличного качества. Вот просто звук идеальный. А через компуктер звук уже не такой хороший. Значит, сам компуктер а, не тянет. И, кстати, на протяжении всего видео вы слышали мой голос с этого микрофона. Сейчас я эту часть обработаю и вам в конце, ну как в конце, дальше вставлю уже необработанный кусок, как сказать, дорожки, вот. Давайте на раз, два, три будет уже необработанный. Раз, два, три. Вот сейчас вы слышите мой голос уже без обработки. Ну и вот, как-то так. Я думаю, видео на этом можно заканчивать. Какое-то оно у нас слишком короткое получилось. И, кстати, давайте я объясню, как именно я обрабатываю. Ничего большего, кроме подавления шумов, я не делаю. Поэтому вы слышите звук чисто с подавленными шумами. С вами был канал Хай Китай. До скорых встреч. И пока-пока. Какая я помню, хочу вам напомнить. Я подпишись на канал.